добрый день дорогие подписчики и гости канала истина таро вас приветствует катерина сегодня я проведу заговор как вернуть любимого человека на расстоянии без фото только слушая мой заговор и представляя его но перед тем как провести данный заговор я хочу провести таро расклад чтобы увидеть Какие на данный момент у вас отношения с данным человеком? Если у вас с ним вообще какая-либо взаимосвязь на данный момент? Итак, если у вас отношения с данным человеком? Перед данным заговором и перед данным второй раскладом, пожалуйста, представьте вашего человека. Вспомните его образ. Сосредоточьтесь. Мы начинаем. Итак. Итак. Какие у вас на данный момент с данным человеком отношения, Если у вас с ним какая-либо взаимосвязь. Итак, вы карты «Отшельник», «Первосвященник» и «Пентакли». Если смотреть на данные карты по совокупности, то могу сказать, что даже глядя на первую карту «Отшельник», мы видим что эта карта отрешенности от мира путь к себе это период когда мы закрываемся от внешних влияний чтобы вдали от суеты и людей обрести покой и главное найти самого себя если смотреть на данные карты то здесь в принципе такое двоякое значение а, так как э, данный расклад может рас, э, рассказывать об одиночестве вдвоем и также может говорить о том, что на данный момент э, отношений э, с вашим человеком у вас нет, они э, либо на паузе, либо закончены, человек не выходит с вами на связь, э, не пытается как-то продолжить эти отношения, либо же восстановить их. И при этом, при всем, как бы здесь такая очень зависшая ситуация, которую, которую вот нужно как-то решать, потому что ничего хорошего пока на данный момент я здесь не вижу. Итак, переходим к очень сильному заговору, чтобы вернуть любимого человека на расстояние данный заговор поможет вернуть вам его но от вас требуется смотреть данное видео от начала до конца не прерывая его и чем чаще вы будете его смотреть тем усилите действие данного заговора итак я начинаю представьте еще раз вашего любимого человека закройте глаза представьте его образ и внимательно слушайте то, что я буду говорить, и мысленно повторяйте про себя мои слова. Итак, начнем. Слушайте меня внимательно. Господь, сущий на небесах, Матерь Божья, святые чудотворцы и ангел-хранитель. Взываю к вам не из прихоти прошу, а от любви большой и мук сердечных помогите рабе божьей ваше имя вернуть раба божьего имя любимого покинул меня да вдали устремился о чувствах позабыл и долги перед небесами услышьте мольбу мою и благословите возлюбленного, воротите, дабы счастье более не покидало сей дом и очаг. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, напоминаю вам, что я могу помогу вам решить жизненные проблемы, ускорить встречу с возлюбленным, отвечу на все волнующие вопросы. Также провожу заговоры на беременность, на исполнение желания, сильный приворот на воду, заговор, чтобы встретить мужчину своей мечты. Если вы хотите услышать в дальнейшем какой-либо из этих заговоров, Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду вас в дальнейшем на своем канале. С вами была Катерина Таро.